Всем добрый день! Сегодня тема будет, что вам нужно поменять в себе. Итак, вот три позиции. Первая, вторая, третья. Выбирайте каждую свою позицию. Ну все, готовы, поехали. Будем рассматривать э, каждое. Смотрите внимательно, девчонки. Э, кому-то слово, кому-то предложение, кому-то э, какая-то подсказка будет в чем-то из э, этого расклада. Так как нам... Э, Ангелы, наставники наши, помощники подсказывают нам в виде СМС, в виде разговоров с человеком, в фильме, в, в книге. Это маленькие кирпичики, маленькие пазлики, которые мы собираем свою личную картину мира. Поэтому каждый для себя смотрит разные варианты, смотрит разные подсказки, как бы сложить свои пазлы в себе, в общей картине и так далее. В общем, поехали. Первая позиция. Что вам нужно поменять в себе? Перестаньте сомневаться в собственных силах. Раскрывайте свой потенциал. Это изучайте себя, ощущения, свое тело. Читайте книжки, занимайтесь йогой, занимайтесь медитацией, ходите на природу, на море, съездите на отдых, попробуйте ощутить ветер, все, что вкусное для вас, для вашего тела, фрукты, овощи. Давайте поподробнее откроем. Возможно, вас просто озарит что-то, будете раскрываться, будет что-то интересное вам сообщаться. Передайте полномочия тем, кто готов их взять. Позвольте другим проявить себя. То есть не надо вам особо ничего проявляться в каких-то делах для кого-то. Вы попробуйте поощрять себя взаимодействовать с собой что вы хотите куда вы идете для чего вы живете традиции и обязательства сохраняют то что важно не разрушаете ну, если вы в какой-то определенной традиции находитесь вы можете себе поставить какие-нибудь с утра делать дела как вам удобнее это сделать Сотрудничайте с семьей, общайтесь, будьте верны своим каким-то действиям, каким-то своим порывам. Эмоционально не нужно включаться в отрицательные какие-то моменты. Рассматривайте более с другой стороны положительно. Радуйтесь, устройте себе какой-нибудь праздник, купите себе что-то ходите по магазинам поощущайте как это на ощущениях половите себя чем больше ваши иллюзий тем страшнее реальность а что для вас действительно реально если вы будете себя развивать то ваши иллюзии потихонечку будут спадать вы будете видеть это все по другим углом так что меняйте в себе мировоззрение, меняйте восприятие мира, меняйте ощущения. Принимайте восхищение поклонение, вы их достойные. Принимайте похвалу, принимайте то, что вам будут комплименты говорить, о знаке внимания какие-то будут вам говорить. Принимайте с радостью это все дело. Так, давайте посмотрим вам, какой еще совет. Какой вам совет? Совет или предупреждение. Смотрим. Предупреждение вам. Не принимайте резких жестких решений. То есть немножко подумайте, зачем, для чего, что я смогу с этим сделать. И после того, как вы будете это осматривать с разных сторон, вы будете понимать, для чего вам это нужно. Итак, спасибо-спасибо. Пока-пока за первую позицию. Смотрим вторую позицию. Итак, вторая позиция. Используйте свою сексуальную энергию для достижения своих целей, вдохновляйте и зажигайте. Здесь у нас такая зажигалочка, которой нужно поднять огонь, поднять самооценку, вдохновить себя творчеством каким то что- то делать что-то вышивать что-то читать кино смотреть вы если вдохновляетесь от каких-то комедийных посмотреть женские например какие-нибудь фильмы которые вдохновляют скром подробнее да и вас ждет и признание и яркость, и успех, и почувствуйте себя солнце, вокруг которого вращается весь мир. Уступите в малом, чтобы победить больше. То есть немножечко не нахрапом это все делать. Иметь гибкость, мягкость, уступчивость. Проявляться в этом плане. Смотреть по ситуации. И двигаться вперед. Ну, соответственно, окончательное слово за вами. У вас есть а, все, чтобы получить желаемое. Вот нужно меняться, если вы руки опустили, если вы а, ничего не хотите делать, вам возьмите свечку, включите огонь, а, посмотрите на огонь. Старайтесь, не моргая, смотреть на этот огонь. Вы будете заряжаться хотя бы этим огнем, и вы его будете в себе пробуждать. Таким образом у вас начнется вдохновение, если у кого апатия, депрессия, никто не хочет что-то делать. Мы должны, конечно, все делать до последнего выдоха в любом случае как душа пришла на планету Земля для опыта и развития своего. Поэтому не нужно опускать руки, нужно идти и делать, обучаться, что-то читать, что-то изучать. Вы же, по сути, изучаете саму себя. Вы когда себя начнете с разных сторон изучать, вам станет интересно. Если вы будете интересны себе, значит, вы будете и интересны окружающим. Владеющий информацией владеет миром. Ищите знания. На данный момент в нашем периоде времени модные знания, а не деньги. Поэтому выигрышная ситуация будет то, что если вы будете себя изучать, и у вас будут эти знания. Таким образом вы будете себя менять только в лучшую сторону. И весь мир будет у ваших ног. Наслаждайтесь триумфом. Вы заслужили его. Так, и вам совет. Смотрим, либо предубеждение, либо, либо совет. Итак, смотрим, что вам рекомендуют. Совет. Нужна внутренняя сила, чтобы принять что-то непринятое, но неизбежное. Вам рекомендуют заниматься собой, своими делами, чтобы вы поменяли внутреннее свое мировоззрение, и тогда вокруг вас начнется тоже изменяться ситуации, дела ваши. Ну вот такое вот послание вам. Итак, спасибо, спасибо, пока, пока. Второй позиции. Смотрим третью позицию. Император. Бразды правления в ваших руках. Отстаивайте свои интересы, принимайте решение, управляйте ситуацией. Если люди, те, которые не умеют выражать свое мнение, зависимы от чужого, другого мнения, вам рекомендуют, чтобы вы отстаивали свою точку зрения. У вас такой урок. Учиться отстаивать свою точку зрения. Пытайтесь что-то изучать. Пытайтесь чувствовать, развивать свою интуицию, расширять ее в себе и уметь отстаивать. Вы может быть мягкая, добрая, доверчивая. А вам рекомендуют отстаивать свои уметь говорить нет потому что если вы будете всегда говорить да все свешут ножки на вас и вы будете тянуть все как бурлаки на воде. поэтому вы вам надо научиться чтобы вы говорили нет в каких-то моментах это не говорит о том что вы всем подряд должны говорить нет. вы также должны быть гибкой и чувствовать ситуацию вы должны быть структурной, где-то проявлять жесткость, где-то стабильность. Вот сказала, нет, значит, нет. А не так, что вам сказали: сделай, сделай. Вы говорите: нет-нет, а потом, ну ладно, я сделаю. Нет, так не пойдет. Нужно верно быть своему решению. Так, раскрываю. Вот вы подавляете желание и разрушает вас изнутри творите то что хочется осуществляйте самые смелые фантазии вы хозяйка положения в своей жизни выстраиваете мир под себя вы что хотите например проявиться где-то куда-то пойти сходите побудьте там не нужно никого не упрашивать учитесь быть самостоятельно учитесь быть одной когда человек умеет быть одним, одной, то он уже ничего не боится. Одиночество рассматривается не как депрессия какая-то, да, и вот его все покинули, бросили, нет. Одиночество это счастье без людей. Если кто понимает это, тот уже владеет миром. Тут не боится ничего. Тут идет делает что-то. У него есть сила, уверенность, воля. А человек, который зависим от других и пытается его с собой куда-то тащить, не умея быть самим собой, он самограничен, он агрессивен, ему где-то стыдно, он переживает за это внутри, ему некомфортно. Надо это все убирать, надо все это переступать, трансформировать. Поверьте в искренность чувств, поверьте в свою интуицию. Каждое слово будет продиктовано любовью. То есть, когда вы поменяете в себе свои установки низкой самооценки, то у вас начнутся меняться тоже все дела в третьей позиции, тоже все нужно на чем работать так иногда стоит отбросить самомнение сомнения и действовать несмотря ни на что главное идти главное у нас путь и что в путь а заложено а, приключения жизнь это приключения. активность соблазнение завоевание надо не бояться идти мы когда в поход идем нам же интересно мы же не боимся ничего мы идем а что там будет в этом походе, мы не знаем. Поэтому нужно, ну, нужно идти, делать, двигаться вперед. Неизвестно управляет нами, а познанным управляем мы. По ходу действия нужно будет, соответственно, как бы импровизировать, делать. Оша вот тоже говорит, а если интересно, кому пусть послушает его. Он, он говорит о том, что жизнь – это незабываемое приключение, мы не знаем, что есть от этого и интересно. Если мы будем все знать, нам не будет особо этого интересно. Поэтому нужно не бояться убирать страхи, убирать с детства все комплексы и поработать над собой, идти вперед, ничего не бояться, отстаивать свои моменты. Итак, для вас третья позиция. Смотрим совет или предупреждение. Эксцентричность и неуправляемость могут оттолкнуть от вас других людей. Это говорит о том, что это предупреждение. Не нужно быть наглым, например, да, переступать какие-то границы. Не нужно быть эгоистичным в каких-то таких моментах, проявлять гордыню да, над пороками. Нужно обязательно всем работать. Это духовный аспект для всех потому что материальное и духовное идет в 50 на 50, а рука об руку. Надо работать и с тем, и с тем в параллели. И говорится о том, что нужно убрать эти обиды, гордыню. Вот, умение чувствовать людей, говорится об этом. Умение чувствовать свою интуицию, расширяя ее обязательно. И не переступать какие-то грани. И уважение должно быть и также не переступание вот злости какой-то ненависти то есть в общем тут работы как говорится непочатый край у нас у всех ну вот такая была третья позиция все были разные позиции очень интересные по-своему кому понравились подсказки Кому интересны подсказки, могут ставить пальчик вверх. Будем дальше изучать, считывать ситуации, рассматривать их с разных сторон. И продвигаться дальше. У нас нет дороги назад. У нас есть дорога только вперед. Девочки, расширяйтесь, развивайтесь, любите, цените, уважайте. Будьте девочками девочками. Пусть мужчины вам протягивают руки. Пусть мужчины открывают вам двери. Пусть мужчины вам помогают. Не будьте, что сама-сама. Пусть уважает, вы будете уважать, вас будут уважать. Начните из себя, и вам откроется очень много дверей, откроется очень много путей. Так что, если кому что понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, будем рассматривать разновидности темы с разных сторон их будем изучать, рассматривать, трансформировать, проходить. И вместе, и по отдельности. Так что пока-пока. До новых встреч. Желаю вам всего прекрасного и замечательного.